Дорогие друзья, всем привет! С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловые партнеры». Сегодня я хочу ответить на вопрос нашего подписчика, нужно ли покупать ключ для участия в торгах по продаже непрофильных активов госкорпораций. На самом деле ситуация следующая. В некоторых случаях ключ для участия в торгах вам понадобится. В остальных случаях парадокс, но ключ вам не нужен. Давайте разберем первую ситуацию. Если вы видите, что ключ для участия в торгах вам нужно получить, вам необходимо обратиться в удостоверяющий центр или в компанию, на которой проводятся торги, и заказать у них ключ. В идеале, если вы покупаете ключ в удостоверяющем центре, так как в этом случае ключ будет подходить сразу к нескольким площадкам. Стоимость ключа может быть разная, от 5 до 7 тысяч рублей. Список площадок также может быть разный. Пакет документов достаточно стандартный. Если вы покупаете ключ как физлицо, это паспорт, МНН, СМИЛС и заявку, которую вы прикладываете к этим документам. Обращайте внимание, что срок изготовления ключа примерно 5 рабочих дней, поэтому позаботьтесь об этом заранее. После того, когда вы получите ключ, вам необходимо произвести все настройки. И перед тем, как участвовать в торгах, обязательно проверьте работоспособность этого ключа в вашем браузере на вашей электронной площадке. И второй вариант, наиболее интересный и необычный для торгов. Ключ для участия в торгах не нужен. Да? То есть если вы планируете участвовать в торгах по покупке непрофильных активов госкорпораций, вы действительно можете столкнуться с такой ситуацией, что ключ не нужен. Как же тогда быть? Вы приходите на электронную площадку. И не вставляете никакую флешку в ваш компьютер, вы не подписываете ваши действия электронно цифровой подписью, а просто загружаете все документы и отправляете их на электронную площадку. Вот так вот все просто. Я желаю вам, чтобы вы находили очень интересное имущество, чтобы вы заранее готовились торгам, успевали делать все действия вовремя, покупали отличные объекты. Если вам понравилось это видео, если оно для вас было полезным, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть вопросы, пишите их прямо под этим видео, мы с удовольствием на них ответим. Всем отличного настроения и всем пока!